Все, отжал, ага. Вера, за... <сорок> <сорок> ага. пауза. Нормально? <сорок> У тебя пульта нет! <сорок> <сорок> да ты меня не убьешь. Убью. Пауза. Пультуры, пауза. Алло, там есть кто-то в телефоне? Готова потерпать сегодня на 24 кто часа? Кто еще тут потерпать будет? Да ладно, Лера, посмотрим. Что еще будет потерпать? Вы слышите, что вот она тут заявляет? Я думаю, тебе сегодня будет полная жо. -о -о. Тебе будет полная жо. -о. Я сейчас иду. Куда? Домой. А что, боишься? Она боится, она думает, боже, после тех 24 часа, где Лера говорит да. Нет, уже все так жестко не будет. А, быть еще жестче. а может будет еще жестче? <свят> Готовьтесь смотреть. Ну что, заводим нашу ляльку кнопочкой, все, надо пристегнуться будет или ты не любитель пристегиваться? Ну что, включаешь какую-то музычку или нет? Да. Да, пристегвайся. Ты Ну, все мои сюжеты на моих Да давай! Все, все хорошо. Так, ладно, поехали потому что я уже и так стал на этом. В общем, стоим уже 10 минут, наверное, выбираем с Лерой. Она да, все выбирает, выбирает и выбирает. Я сколько можно, пожалуйста. Все? все? Да. Слава богу. Сейчас мне подожди. Да ну Лера, сколько можно? Нет. Ты такой же? Здоровенный. Пик-тест. Очень, самый, даже самый вкусный. О. О, о, о. М -м -м. <соскоп> о ну зараза, Лера, я тебе сейчас тоже так же придумаю. Вы видели? Повзнула меня. Беру вот, отключаю, потом она сама... Класса Ты же, блин, инопланетянка. Я знаю. Самая настоящая, ребята, инопланетянка, Я Лера. Знаю. Да? Лера инопланетянка? Пауза. Лера, пауза. Вот теперь вот все. Вот так вот еще ты сейчас и будешь сидеть. Привет. Можно. тебя даже на паузе стоит, вот так вот пустырь. Давай, давай, стой, стой, стой. Ребят, будем ждать. Я обратно нажал на паузу. Стой, стой. Тебе повезло. Ладно, отжимай. Я, я руку чувствую. Да ладно, да. Мне все, все не пошли. Поддувало. Пошли дальше. Ребята, у нас новая уборщица, это Лера. Лера новая уборщица. Лера, пауза. Вот так вот теперь, вот так вот здесь застряла. Я не нашел. Вот так и стоит. Нормально? Спасибо большое. Видишь, какой джентльмен парень все-таки, блин, а помог Так бы стояла бы. Да ты меня не убьет. Убью. Пошли. Ну мы сейчас нашу любимую... Я сходила тоненькую курточку, потому что у нас с мини было тепло. А мы пришли в Черкассу и здесь холодно? В Черкасах очень прокладно, потому что здесь Днепр. Пошли, лет Видите, сколько машин. Вот наша малышка стоит, вы видите ее все. А, нам затулили, блин, на вход. Идем, будем сейчас садиться в машину. Наша ласточка стоит. Все, садимся. Садись. Садись, я как раз. Да я не буду, она боится, что я сейчас буду на паузу, да, нажимать. Боишься? Она сейчас ждет. Ребята, ждет, думает, я сейчас по-любому где-то нажму на паузу. Но этого не будет. Только не в машине. <реш> <реш> вот там зак. <реш> Холод? Пауза. Какая пауза? У тебя пульта <реш> нет? <реш> Тоже <реш> мне говорит пауза. Был бы у тебя пульт. Отдайте <реш> <реш> <реш> <реш> а пульт. Так я не знаю где пульт. <реш> <реш> Принцесса моя расчесывается. <реш> У тебя, у тебя такое лицо, знаешь ты вроде бы это, увидела Санта-Клауса, а он тебе не, не подарил никакие тебе подарки. У нас Хотя... тут какие-то акции, все полностью полюбави, ходим по ходим по-нашему любимому. Так снимай уже шапку. Ты знаешь, что у сейчас на голове будет, если я сниму? Да ладно, у тебя есть расческа, ты в принципе можешь вообще все снимать. Понятно, а но мне надо Здесь такое праздничное настроение Все, все куда-то ребята ходят Все куда-то ездят Не знаю Теперь Мы налево. обратно в Макдональдс Но только в другом уже Макдональдс Она меня в туалет отправляет Всю дорогу а -а -а. В туалет. На эскалатор подниматься на третий этаж Ты всегда что-то меня боишься Постоянно боится. Пауза. Вот так. Вот так на одной ноге она и будет и ехать. Вот так и Не, вот так на одной ноге и будет. Нет! Я не останавливал. На одной ноге вот так. Прыгай! Прыгай! Вот так и прыгай дальше. Прыгай, прыгай. Прыгай. Вот так и стой, ребята. Вот я и сделал, а потом отключу. Лера, давай дальше прыгай. Ну, давай! У меня пауза съездил, что. Хорошо. А, точно, у тебя пауза. А не 20 все, так стой на одной ноге. Ладно, я тебя отключаю. Все. Ей можно. Недес. Че? Я тебе все делаю. Я что... обратно на ту штуку. Обратно на твоей штуке пока? Я хочу на горках. Не, я на горке не хочу. Видишь, как детки Лерку любят, да? Все фоткают. Смотри. Там можно тебя типа, на таксоне -то. Кстати, классная штука. А это есть. мы можем тоже, кстати, зайти. А, так это 5D реально. Ну тогда, пошли, посм... пошли посмотрим на этих игрушках. Мы же можем на игрушках просто. Я такой не люблю. Почему? Смотри какие. Можем с тобой на автоматах на сразу... Такой машине? Не на машина, большой динозавр. Лер, смотри, какой динозавр. Давай залезем на динозавра и будем, блин, рычать. Блин, а эта штука классная. Я бы на твоем месте бы покатался. Смотри, сидишь. Ты просто на сидушку вот эту садишься. А ну да, мне тоже кажется. Если Лера сядет на этого динозавра, то я думаю, этот динозавр станет настоящим. Же, сколько этих всяких машинок. Да? Смотри. Что? Вот классная штука. Вот мы могли бы... Мы могли бы вот здесь были. Я попоеку. такой Вася, что мне даже нет смысла играть. Чего? Чего? Я, я Василий. Поездить можно? Не хочешь? Ты на один, я на один. И вот так вот пофигачимся. Позируй, попозируй. попозируй. Па. Ба все, Я обратно попкорн. В общем, мы все-таки решили быстро есть. Да, мы решили все-таки на фильм сходить Алита, а потом уже на следующий пойдем на Счастливый день смерти. Да, да. и часик сыра. Да. Да. часть сыра, сыром. часть Потому что мы не успеваем. Да, будем... Сыром, и с сыром, Вот, наша. Быстрее. Вау. С не Да, может капец. Так, у вас а не готовы, есть несотный, где-то одна нами рез готовы. Да. Нет, вытяните карточку. Универсальная, подожди, какая? Да, вот это вот. Успеваем, потому что опаздываем. Вообще взяли билеты. В последний момент. В последний момент. В пошли на. Да, а это что? Да, а это да, эти да, салфетки. Да. Спасибо большое. И, Вау, Вер, как смотри, кубики. какие чемоданы. Бери. Три воды сейчас, одну купим. Лев. бери да. Два ведра возьмешь? Давай. Два ведра. Пошли, пошли, пошли. Все, все. Да. да, спасибо большое, Лер, бери ка хоть как-то, хоть как-то бери. Вау, уже начался, Лер. А, уже реклама? Да ты не фихайся. О. третий ряд, третий ряд. Вот сюда, да, да. <смех> Лера уже уселась, блин, за ведро. У меня, <смех> кстати, мой Путик. Я тебя не буду. Пауза. Пауза, вот так вот и сиди. Пауза, не жевать вообще, правильно? Мы за тобой наблюдаем. Все, отключаю тебя. А? Ребята, Алита вообще-то бомбезные фильмы советуем. Вот там вот это вот мы ходили. Сейчас это дело название. Вот это вот кино. Вот на самом деле, фильм обалденный. Советую. Даже, даже вот ну, для Леры понравился, я в шоке, если ей уже нравится фильм. Но, значит, это редкость. Это редкость. Мы смотрели просто в такой динамике, сидели и восхищались. Вау. Советую, смотрите на Алиту. обязательно смотрите, смотрите в кинотеатр на большом экране. Так, дальше пойдем куда? Пауза. Разговаривать нельзя. Ну. Ты думаешь, там с тобой кто-то говорит? Алло, там есть кто-то в телефоне? Да. Алло. Алло да. Русик, это ты? Да. Ты Лере звонил? Да. А что она с тобой не разговаривает? Не знаю. так и стоит. Отжимаю. Хамеруся! Моя, шусь, моя. У, моя хамерунька! Мой мальчик мой, мой, мой пузатик мой. Мой пузатик мой. Боже, он так наел себе пуза. Посмотри, как он накушал себе пуза. Это же хамерунька. Пузатик мой. Мой пузатик. Ну что твой Русик? Да? Как я тебе, да? Фиганул. Зараза. Хамерунька, я пойду кока-колы попью. Мой ну, русик, блин, наверное, в шоке был, блин. Что ты ходишь со мной, Лера? Слышь, не ходи за мной, я тебе говорю, блин. Уйди, иди в комнату. Ладно. Неони, не, ну серьезно, что ты ходишь? Ты же думаешь, Хмируська. что. Ничего тебя не получится. Блин. Эти, блин. Волосы от кота. Фу-фу-фу. Тупо волосы от кота, блин. Пауза. Ты Не гони, убрал? А что я меня полностью всего блин. Не гони, Лера, я тебе говорю, я тебе сейчас вот эту кукакову не А ты должен на паузе стоять. Как? Как хочешь, ты проиграл? Нет. Да. Нет. Да, пауза. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> должен... Все, я все выпил. И что? Ты все равно должен был стоять. Блин, да что стоял? Иди <смех> давай, убирай. Кто это убирает? Или ты убирай? Ты гонишь, блин, ты не даешь мне вообще попить, блин. Так нельзя, так нечестно. У нас же сделаешь. Я тоже буду так делать. Я понимаю, если, это, блин, не если б я заглебнулся. Не заглебнулся. Хаммер, ты видел, что она мне наделала? Я весь мокрый, блин. Хамер. В Кока-Коле. Как у тебя дела? Кыш, блин, дай сюда. Кто накизячил, а теперь берет и убирает. Убирай, убирай. Ребята, она мне всего вообще полностью всего облила. Привнишь тапочки, пришлось идти чтобы не угу, Тапочки, давай, блин. Посмотрите, вся кока-кола разлилась. Это из-за кого? Из-за тебя, Лера. У нас челлендж. Ну и, и что же челлендж? Так оно мне в нос. Ребята, оно мне так в нос затекло. Иди отсюда. Иди отсюда, вообще... говорю. Что, я туда вообще... Посмотрите, Иди что там. у меня с кофты. Это жесть. Да я не буду, блин, тебя снимать. Я же не ты. Сейчас, Ну, Че ты кричишь? Ты шо, вообще? Я упала. Пауза! Пауза! Все, вообще не двигаться! Не двигаться! Вот так вот и сиди! Ага! Вот так и сиди, все! Вот так и сиди, сиди, сиди, сиди, сиди, дорогуша. Сиди, сиди, сиди. <свист> да, да, да. Все, вот так и будешь сидеть теперь. Я не отжал еще. А, даже видно меня, как я там. Что? Допрыгалась? А теперь выпускаем это видео. А ты на паузе. Я нажимаю выпустить. Не буду ничего подписывать. Ну, Нет, Лера, ты не шевелись. Ну, Опубликуй, подпиши. ребята. Подпиши. А что я напишу? Снимаем челлендж Пауза. Папа, не снимаем челлендж? Двое тойти, а папа говорит 24 часа Пауза. Короче. Да? Подпиши, пожалуйста. Снимаем. Что снимаем? Не, ты 24, не шевелись, а вообще. 24 часа. Снимаем 24 часа. Пауза. Сердечко. Пап, нет, я ничего не буду делать. Все, я, я отправляю. Я отправляю. Не шевелишься. Хорошо, и напиши, выкладывает папа. Нет. Я ничего не напишу. Будешь комментарий писать. Тебе нельзя. Я публикую сейчас. Я смотри. Я только вылаживала видео. Смотри, все, пошло, ребята. На ее при разбитом айфон. Не попадет. Ржать. Не попадет. Это сто процентов не попадет. Я просто буду ржать. Не ты попадет. страничку, подписывайтесь, ребята. Вот ее страница, да. А наше общее видео Baby Life У нас уже больше полумулиляма. Полумули Да, вот так и сиди. Это ты мне Кока-Колу. Я сейчас вообще тебе возьму Кока-Колу на голову вылью. Понятно? Все опубликовалось. Где оно? Вот это оно. Вот оно, ребята, смотрите все. Сидит. Затекла. Ничего, ничего, так и сиди. Это уже песня раздражает. Ничего, ничего. Выключи ее. Все, вот так и сиди. не буду, вот Выключу так и сиди. Ладно. Все, отжал, ага. Получи фашист гранату, как ты мне сделала. А теперь проверю, удалять нельзя, все. Все. Не надо удалять. Ну, не удаляй. Пусть все посмотрят. Пусть подписчики посмотрят. А потом захочешь удалишь. А тебе пальцы, подписывайтесь на наши два канала. На два канала видео, беби, видео, беби лайк. Ссылочки в описании. Подписывайтесь. Да, два канала, два Тихо. канала видео, беби, видео, беби лайк. На видео, беби лайк. Каждый Тихо. день видео. Тихо. Подписывайтесь на мой инстаграм. Нижнее подчеркивание. Да. И, на, и на мой видео, беби. Вот, смотрите. Вот, ник. Нет. Ну, не пожалуйста. Не хватит рекламы. Че, да. пожалуйста. Вот мой ник. Тихо. Сейчас тикток. Mm. И mm. будем заканчивать. Секундочку, да, он да. загружается, ребята Он загружается mm -hmm. Так как уже все видели тут тикток Не видели Нет, ты покажи, где наш тикток Лучше Вот, мой тикток, пожалуйста Ну вот твой тикток Подписываемся Близко не надо, но он не увидит Подписываемся